Всем привет! Меня зовут Леонид. Я живу в маленьком рыбацком поселке на берегу Балтийского моря. Мне 63 года, я пенсионер. Моя пенсия 12 тысяч рублей. Вот так оценила меня мое государство. Пенсия в 12 тысяч рублей позволяет не сдохнуть с голоду, при этом еще придется лазить по помойкам и собирать бутылки. Но если ты сотрудничаешь с компанией GNS Global, с которой сотрудничаю я, то есть возможность покупать вот такие автомобили хотя бы раз в год очень интересная возможность, при том, что у нас еще есть система это как автомат Калашникова там есть переключатель в автомате или одиночный если в автомате, сам разберешься если одиночными, у тебя будет личный тренер, который тебя научит как через год купить вот такой автомобиль или новую квартиру, потому что он стоит почти как новая квартира я считаю, что для человека, который имеет хорошее образование, который имеет хорошие интересные цели это как раз то, что надо, то, что доктор написал. Поэтому желаю вам удачи Желаю вам ну, как бы возможности Как можно быстрее разобраться, как это работает А все остальное, это уже вопрос техники Все, всем пока!